Наш Сергей стал очень активным гражданином Хоть он и шалопай и баламут Стал бы, может, даже россиянином единым Но пока чего-то не берут Он патриот, мы знаем, беззаветный Такие завсегда в большой цене Но чтобы скрыть свой пацифизм запретный На футболке написал он нет, нет он, как всегда, на полне Со своей программой нет э -э -э -э -э. Он, как всегда, на полне Остальные все на в нет, нет, нет, нет, нет, нет Ну хватит! Не все разрешены Нынче буквы в алфавите Как-то так сложилось в стране Ой, Сергей, как раньше, прописи и протити. Не пой о том, что есть как охне, ведь на охне Сергей не гибнут люди. Там не стирают села в порошок, не молят о пощаде как о чуде. Останься шнуровым артист, не будь шнурок. Монетизация отсутствует. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!